мои любимые подписчики. С вами Елена Дегурова, Содружество яркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для скорпионов. И, конечно же, я хочу напомнить сначала о том, что мы проходим коридор затмений, коридор возможностей. И это великолепное, прям волшебное, магическое время для того, чтобы можно было раскрыть свои потенциалы, трансформировать то, что не делает вас счастливыми, в ваш жизненный ресурс, буквально переписать программу вашей жизни, если вас что-либо не устраивает. И Именно для этого мы проводим энерго вибрационные сеансы тремя мастерами по пяти сферам вашей жизни здоровье отношения финансы успех во всем и конечно же яркая жизнь присоединяйтесь первый поток уже завершен, люди пишут восторженные отклики о том как они проходили эти сеансы какие у них уже результаты появляются что происходит в их жизни в физическом и в вот внутри и внешне, так скажем, обо всем об этом вы можете более подробно узнать Перейдя на наш канал и нажав ссылочки под видео, там есть описание более детально энерговибрационных сеансов, чем же они так уникальны, потому что ну, просто аналогов нет сейчас на всем пространстве интернета нашего, российского и зарубежного. Да, не скромно, тем не менее, мы убедились в том, что это так, и убедились в том, насколько эффективны эти сеансы. Присоединяйтесь, потому что подобные сеансы будут проходить только в период следующего затмения, коридора затмений. Это ну, достаточно будут редкие такие моменты. Вот. также хочу а, вас обрадовать, что с этой недели вы можете заказывать индивидуальные прогнозы, гороскопы для себя лично, либо для членов своей семьи, или в подарок для своих друзей. Это еженедельный прогноз, в котором будет расписано по дням а, бизнес, ну, либо финансы, здоровье и отношения или это прогноз на месяц, где будет по дням, на каждый день расписано, что ожидать, там рассматривается четыре сферы, вы можете заказать одну сферу, либо 4, ну, столько, те сферы, которые вам интересны, там есть график, там есть описание по дням, на самом деле, примеры прогнозов вы тоже можете посмотреть и представлять, что вы получите, все ссылочки есть на нашем канале, в youtube и на в соцсетях особенно вконтакте я более активно веду свой паблик вот и еще напоминаю вам мои родные что на нашем канале в youtube только там есть для вас подарки это энерговибрационная практика быстрые деньги которая помогает привлекать быстрее деньги возвращение долгов легкость в оплате долгов вы можете получать скидки на те товары которые вы хотели бы приобрести либо по либо получать их в подарок используйте эту практику во благо для себя и там же вы еще найдете два полезных видео которые пригодятся вам они будут вам помогать сверять жизнью свою с, со звездами так скажем да это ежен... это прогноз на период затмений для каждого знака зодиака мы сделали эту встречу для вас открытой запись встречи а также это книга пошаговая инструкция для подсознания для привлечение желаемого в жизни. Торопитесь на наш канал, если вы смотрите нас в соцсетях, то в правом нижнем углу видео вы найдете значок YouTube, нажимайте смело, вы попадете к нам на канал. Подпишитесь на канал, включите колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех видео, которые выходят у нас. А сейчас, дорогие наши скорпионы, что же вас ожидает на этой неделе? Вот скорпионы с понедельника до пятницы включительно будут жить в мире гармонии а, в своей семье. Отношения с членами семьи, особенно с родителями, будут складываться очень теплые и уважительные. У вас может возникнуть желание провести генеральную уборку в квартире или доме, переставить мебель, сделать какой-то косметический ремонт. Вы будете просто таким, знаете, энерджайзером да, с батарейками Дюрасел. Цель этих усилий будет одна. Сделать свое жилье более комфортным и более красивым. Вы внутри уже готовы к переменам, вы их начинаете воплощать внешне, и они обязательно придут к вам внутренне. И в этом, кстати, вам поможет поддержка остальных членов семьи. Дружные, слаженные условия работы и усилия совместные могут привести к нужным для вас результатам. Возможно при приобретение экзотических домашних животных, типа попугая, либо, я не знаю, тропических рыбок, в аквариум, а уже в конце недели на выходных следует в общем и в целом завершить преобразование с жильем. Дело в том, что в эти дни могут возникнуть разногласия с кем-то из членов семьи. Не следует а, упорствовать в тех вопросах, которые не получают а, явного одобрения в семье. И перейдем к любовным отношениям. Для влюбленных скорпионов ключевыми днями недели окажутся 6, 7 и 8 февраля. Вот в этот период будет важна ваша собственная линия поведения. Не стоит проявлять Надменность по отношению к человеку, который вам дорог, даже если между вами существуют бытовые, идеологические, эстетические, финансовые или другие разногласия. Избегайте поучений, особенно партнера, это вряд ли ему понравится. А для завязывания новых отношений это совершенно неподходящее время. Теми, кто не дотягивает до вашего уровня запросов, попробуйте остаться друзьями. Это время как раз таки способствует более легкому расставанию, чем оно может быть в другие дни. А что касаемо карьеры и финансов, то скорпионы в начале недели и в середине недели преуспеют при подготовке отчетной декларации или документации. Прежде всего речь идет об офисных служащих, работающих с использованием компьютерной, например, техники. Также это удачное время для завершения ремонтно-строительных работ, сдачи готовых объектов под ключ, а в конце недели воздержитесь от личных инициатив, особенно при работе по дому или в семейном бизнесе. Наши э, любимые скорпионы и все-все-все, кто смотрит это видео. Ваше спасибо, вы можете выразить в виде лайков и комментариев, э, комментируйте, э, пишите, что у вас происходит или ваши вопросы, я с удовольствием вам буду по мере возможности отвечать. А также вашим небольшим энергообменом будет репост, поделитесь максимально в соцсетях. Пусть ваши друзья узнают тоже, как же жить эффективно яркой жизнью, как эффективно использовать то время, которое вас ожидает на неделе. А мы будем записывать для вас интересные, эффективные и самые точные прогнозы. Итак, мои родные, подписываемся на наш канал, включаем колокольчик, ставим обязательно лайк и делаем репост. А дальше, сверив жизнь свою и путь с космосом, идем в светлое будущее. До новых встреч, мои родные. С вами была Елена Дегурова, Содружество Жителей. Пока-пока.